Всем привет, с вами Даркенька и мы будем снимать с вами Лерса Офер 2 Не знаю, конечно, возможно вам зайдет такой хоррор психологический, но ну, короче, короче да. э -э, Безопасный, обычный, давайте-ка э -э, в эту игрушечку сыграть На самом деле я второй раз играю в эту игру я на стриме ее проходил, но не до конца. Да. Но я очень сильно много там всего прошел. Да. Но так это очень сильно офигенная игра. Я даже там нашел такую секреточку, короче. Да, секреточку я нашел. И, короче, как-то так. Будем пробовать, будем проходить. Да. <bears filmed> Я буду, если что, молчать, когда кольце сцены. Угу. Так. Можно уже начать. Так, не понял. Ах, ждать придется миллион лет. Поки. Так не спи. Ты сыграешь свою роль, ты будешь спать. Сан, жалкое оправдание. Как и ты. Здесь прям сделаны твои игрушки наверху. Время не ждет. Дальше актеров. Так, что не Короче, играй. Да. Ну, короче, вы поняли, почему я не буду читать. Да. Вот это можно было прочитать. Так. Угу. Создание персонажа. Собрать видео... <плодисмент> Ладно. А, так, что там будет? Да блин. Сон. А, надеюсь, все хорошо. Не забывай о чем... Мы говорили э, сосредоточься на том, что умеешь лучше всего. Со, э, со, п, Вступай в свое особенное место. Найди в свою мотивацию, создай персонажа, проверь, оно того стоит. Я буду тебе писать, счастливый пути твой друг и я, агент ага понятно кто-то курит окей okay. сторонки окей okay. тут будут картины да ладно буду читать окей okay, все если конечно не успею то простите да uh... Однажды на пускает пора одному сыграть множество ролей. Он наблюдает за другими, а другие за ним. Он должен соответствовать, с достойным ой, пройти с косени. И корректируется. Каждая маска ⁇ персонаж. Каждый персонаж ⁇ слой. Слои ⁇ слои ⁇ слои ⁇ слои ⁇ слои ⁇ слои ⁇ слои ⁇ слои ⁇ слои ⁇ Submerged. Она... Погружена Тайкленно. Ладно Закренчатая Быстрее lived. эти Субтитры Он не с... Буду, короче, молчать Is a sad one. Первый акт. Кстати, возможно я потом русификатор сюда поставлю. Не знаю, есть ли он, конечно. Но он мне очень сильно нужен глубокого уважаемые путешествия блин. Ладно, будешь так кстати, груша и яблоки. чё ой как спалось нормально на да, пока он не напугал окей но очень сильно прикольная игра мы get он считает и вот так Ага, понятно. Так, вот так, вот так. Многозадачная дверь. Очень сильно прикольно. Yeah, yeah, I know you've told me a million times how much you hate the sea, and I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Mm -hmm. если что я снимаю второй раз второй раз первая часть короче что-то было проблемы со звуком короче вот так да ребята проблемы со звуком как бздец. короче надеюсь что с этого раза все получится и будет все норм я надеюсь All third class Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again You'll never set foot on a ship again Мигает mm. свет <smart noise> Ну да, прям вообще неразборчиво. Не понял? Э. Так, все нормально. Так. Окей. Нормально. Ай, мо. Не Ключик. Что так лагает? Эй, не понял. В чем проблема? Если что, не бойтесь, то что я так быстро все прохожу. Эта игра долгая, очень долгая. Но, наверное, я пройду как очень сильно опа крыска кстати в эту игру нужно играть и смотреть но ну, в наушниках потом смотреть в наушниках зачем это нужно делать так ладно Шо. А с коптом Видимо, да. посрать короче собака закрыл еще как-то так быстро Непонятно даже как о читайте можете кстати на паузу видео чтобы это все прочитать да Вот так короче, потому что это слишком длинно все. Круто. Окей. Вот так сразу. Ну ладно, короче, идемте-ка. Заперто, заперто. Открыто. Тут ничего. Кстати, красивая комната. Везде все одинаково. Почему тут нельзя это подергать? You funny. What's Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets him on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy artsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Uh mm huh. -hmm. Непонятные, короче, лица. Только все из-за глаз. Так. я so I mean, Да, убьет меня. На no. Так, окей. Хочу просто все эти самые секретные штучки найти. А потом он не проходить заново, чтобы их искать. Э -э -э -э -э -э -э. Игра, успокойся, ты чё? I think it's all the... Понятно то, что это все игра. Но хорошо то, что я триггер активировал. Так, не понял. Тут ничего нету. Так... Вы тоже можете сфоткать Просто все на пазу Встать mm. Видели, видели the light in the тоже можете на паузе спасибо то что вы в меня верите конечно так кто это Опа! Ух! 5, 8, 3. Пять. Uh Восемь. -huh. Где троечка? Тут троечка. Не понял. We, we really really, 's captain Bames to you мистер remember the name quartermaster or I'll have you walk the plank. Кстати, еще это я не активировал в этой серии точнее которая не записалась но мне как-то это ну музыка немножко это немножко припугнула и Так, ребята, готовьтесь. Я out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. A trail? Aye, left by fellow pirates, no doubt, to lead us to a safe harbor. Mr. Hardy. The fastest vessel ever felt. Ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. We must Что-то много всего, конечно. Много богатства Офигеть Я, кстати, на это не обращал внимания Mr. Hardy, too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, really? I want to go home. Quartermaster, steal yourself. Be your heart soaked in doubt, or be there a fire burning within. Крутим и все и нормально вообще. <звук> все теперь все черно-белое, ребята. Ой, тоже можете про это. Остановите все. Всегда нужно вернуться назад. это может быть в другую сторону а, короче, посрать я не знаю, что тут делать вот с этим зачем, потому что крутить бан, и они исчезают I know you did it. You killed. Не видел. Я, если что, правда, этого не видел. Обидно то, что невозможно открыть. О, свет и не за световой. Все. In the land we've seen, behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold, and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls, or tear to the ground, then yours is this world, my little brother. верка золото круто Поднялся хорошо. Вот-ка. А, нет, нет. Бедный манекен, блин. Очень сильно обидно. За манекена? This fellow is wise enough to play the fool. Странно, конечно, они качаются. Очень странно. Что мне нужно сделать? Собаки шкли, блин. А, -а, -а! И что теперь мне делать? А, играть буду дальше так. An act of Начинается с действиями Одна жизнь закончена, Одна жизнь Я знаю уже в кого стрелять Там есть все, что, что женщина Поэтому вот так А почему нельзя просто уйти? Ты что хочешь сделать? Я ничего не понимаю. Да блин, дайте что-то нормально. Быстро. Я хочу просто играть. А, спокойно. Спокойно, не могу. Да блин, когда эта музыка уже закончится. А что нужно сделать -то? А, сюда бежать. А! чё? Что это? Это же обычный манекен так здорово читаю ну. так сейчас возможно будет очень себя страшно я не знаю Э -э -э -э -э -э -э -э дай, дай ходить Away from peril and into safe harbor мальчик it takes courage to stand up to someone stronger than you I could never do it I wasn't brave enough but she was вот. так okay Тоже прочитать? Ну, ладно. Лили, я думаю, что что-то в темноте. кто Bastard. Он д Что происходит? музыка что с собой не так эй алё музыка так Длинный коридор! Что тут может быть не так? Ребята... И какой-то челик. Ладно, я не циклон. Нет! от. А Что так страшно-то? Закрыть. Закрыл. Другую закрыл. Бежим, бежим. Бежим! Бежим! Бырей! А. Бырей, бырей! Бырей, бурей. Бурей. Окей. Охота. Выстрели. А. А. Погодите-ка. Все? Я не верю. Какого быть не может. Это не все, не не, не, не, не, не, не. А что будет? Ах, блин, а! Загрузка, давай быстрее! Загрузочка. А это все что? Ли? Тихо. Штаны какие-то немножко мыльные. Или это нормально просто? Я не знаю. Тоже можете прочитать. Ага. Так, это мы вроде бы читали Ладно Целых две я нашел Неплохо Ладно, я думаю, то, что на этом можно заканчивать Да Всем удачи и всем пока